Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, с вами Дел и... Эфисерк, всем привет, сегодня мы сыгранем игрушечку, адскую, бомбическую, муф О, oh. Да, естественно, беги или умри, и мы будем сегодня бегать и стараться не умирать. Ну что, я буду сегодня печенькой, Эфисерк сегодня мусорное ведро после нового года, ну, пока... Погнали. Скоро все будут у этих ведер, да? Разбираться. <смех> так, тяжелые пули. У -у -у. Будет весело. Любишь строить? И Я любишь. не люблю строить. Не люблю я массу. <смех> ну начинается а, опять. еще. Ну ты козл. <смех> я не люблю все, что ты выбрал. <смех> Ведь, а? Добрый-добрый ФСР. Добрый, добрый. Так, ну что, выбираем мутатор. Естественно, это буду я. Эх, так, хам. что выбрать? Что выбрать? А ну, давай репейник. Ооо, <с nossa> склеиваться значит. Аутбрис, ну слушай, два. Вот это будет весело. Да, иди сюда. А, мы склеились так так так ой ой ой ну ты козел просто не пустил. вот ведь а в другую сторону жаль походу лепочная погоня ну да оба к нам цепанулись так опять я без шапочки остался мы склеились да? Так, тихо, отпусти я сейчас бомбану. Меня, не прыгай! Не меня, прыгай, мы бомбанем. Отпусти меня! Пусти меня! В другую сторону беги! Я бегу туда. Есть. Наконец-то отпустила. Да ты закрыл. Опять! Опять! Опять! А кто ведет в итоге? Я победа. Жесть! Да, я победа. Пускай ему отсюда. Жесть какая-то. Эх. Ой, жесть. Вот это пенит блин смотри смотри я его уже сразу притащил он от меня отлепиться не может ой парни я вам <с сочувствую а почему меня прилепило сразу к зону детонации серьезно? ай слушай смотри что. нет беги к нему беги к нему да зачем вы ко мне вы чё ничья ай ничья вообще массовый плюр боже что сейчас будет твориться а прикинь все ну вот я и говорю, прикинь, чтобы... Тихо, отойди, зачем один, ты? Один зашел, Ты решил, один чтобы это, убрал. победить, да? Эй, ребята, я так вообще ничего не... Прыгаем, прыгаем, бегаем, полетели. Я сейчас сдохну. я вообще никого раздавить не могу, все, это Черт. Ну убийца, не прыгай. Кто в итоге? я выиграл. Тяжелые пули, вот это будет вообще жизнь. меня убили. Да тебе только так и надо, ты по-другому не умеешь. Слушай, это не честно! Отпусти, отпусти! Мы втроем. НЕТ! Боже, меня убили! Нифига себе! Какой кошмар, какой кошмар! Погоня за шляпой опять! Ну все, теперь мутатор перевыбираем уже. Так, из чего он Нет. Да ничего интересного, что там, фронтомные прыжки. Гаиоси свет. Ну я так и думал. Ну да. Так кому шляпу дадут? Вот в чем вопрос. А мне. Так да. ты. Удачи вам, удачи, удачи. Давай, давай, пробегайся до меня. Один готов. Капец, я еще бомбанул. Смотри, я еще буду okay. злобно смеяться. Слушай, а, а где тут пройти, так тебе вообще нигде нельзя? Наверху, наверху там. Или где Я нигде не могу. Стенки не открываются, через верх не прыгает. Не знаю, странно. Бец. Ой, шипастый мяч. И гаси свет. Слушай, ну моя. Чем? Мой бы мутатор был бы прям вообще классный Опа, Опа первый готов. Так, я пошел отсюда. Не толкайся. <свист> Ты видел его? Ага. Что еще будет? У меня столько. Дем. <свист> <свист> <свист> Просто из ниоткуда он появился. Капец. Так, строительные блоки. <свист> Не зря я их поставил. Ой, ну да. Ух, нифига мы. В смысле, склеились? А -а -а! Да. ой, -ой. И он жесть. победил. но это жесть, конечно. О, аутбрик опять. Так. Но это будет весело сейчас. Да си свет, Брик. Да. Отдай, отдай, отдай. Пацаны, О, мой мяч. Мой мяч. Да. Зачем я его подбросил, а? Да, не знаю зачем. Киш? Да. Yeah, серьезно. <свят> что это за фигня такая? Это мой новый режим. <line> как это называется? Это называется жопство. <свят> <свят> <свят> Я, кажется, понял одну вещичку. Ой. ой, ой, ой, ой. А, у меня пульки есть, да? Я не знаю. Я пацана убил. Опа, пулька, отлично. А Где моя пулька? Оп, не знаю. Оп, так. Ах ты ж! Ай. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Блин, Есть. чисто из-за прыжков, похоже. Да, чисто из-за прыжков я победил, я меньше прыгал, чем ты. Массовый плюх, да кошмар какой! Так, ну чё? Время побеждать? Да, Время побеждать, конечно. Жесть какая! Это жесть какая! Просто мы все сдохли. А как вы сдохли, то я не знаю. Капец. Ну чё? Так, ну что? Рандом. это свой. Рандом, да. Из твоих мутаторов рандом хреновый. Хардкор, понял, Да. А вот это да, мы долго стоять не сможем. Это будет полный хардкор. Да уйди ты! Еб. Как ты победил? Что это за ты? Это ничья такая была, это жесть! Взял, растолкал всех. Ой, честный офицер. Ладно. В общем, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И оставляйте свои комментарии. Ну а с вами сегодня был Дэл и хардкорный офицер. Всем огромное спасибо за внимание и пока! Всем удачи и всем пока!